Несколько операторов постоянно наблюдают за ситуацией во всем здании. На четыре профессиональные жидкокристаллические панели выводятся данные и мнемосхемы основных систем и помещений банка. Каждый из операторов, которые следят за обновлением данных, может связаться с оперативным дежурным на месте по внутренней телефонной линии и сообщить о сбое в работе. Диспетчерская оснащена системой конференц-связи и любой оператор может вывести звук переговоров на общую систему звуковоспроизведения. Все оборудование, с помощью которого осуществляется коммутация датчиков с информационными системами, расположено в рэковом шкафу. Там же находится цифровая платформа для обработки звука и коммутатор телефонных линий. В шкафу установлена дополнительная вентиляция, а металлические стенки защищают оборудование от пыли и электромагнитных помех. Весь комплекс рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Система обладает несколькими степенями защиты данных.